Здравствуйте! Меня зовут Мария, я владелеца детского сада Бини в городе Новосибирске. В этом городе мы открыли первый садик, были такими первооткрывателями. Когда выбирала франшизу, выбирала среди нескольких франшиз, естественно, у меня был выбор, естественно, я мониторила, смотрела. Некоторые сады из-за формата сразу же, они у меня отпали. Здесь мне понравился очень подход, мне понравилось то, что сделан акцент на правильное питание, на здоровье ребенка. Это мне все было близко, и Поэтому я решила, что с этими людьми, наверное, мне будет комфортно. В процессе выбора еще созванивалась да, там с какими-то с кураторами, с менеджерами. С руководителями проектов, конечно же, это тоже сыграло очень большую роль, когда я связалась с Иваном, мы с ним пообщались, потом очень быстро мы вышли на Zoom конференцию, пообщались и с ним, также еще Надежда была, еще это директор по проектам, который работает также с Иваном, потрясающая девушка, которая просто так же, как и Иван, болеет всей душой и сердцем за то, что они делают. И когда я с ними пообщалась, я поняла, что да, это действительно те люди, с кем я хочу работать. Потому что по ним видно, что они не оставят меня со всеми моими проблемами, которых очень много. И так как для меня детский сад это первый опыт, я никогда с этим не сталкивалась. И не понимала, за что браться, за что хвататься. Потому что очень много всего, что нужно учесть при открытии детского сада. Потому что это не просто магазин одежды, да, где ты купил, продал и все. Здесь и огромная ответственность, здесь и питание, кухня, это считай и ресторан, и школа, да, ну, в какой-то степени, и естественно уход за детьми, то есть здесь очень много сфер, которые вот в одном собрались и вот такое вот пространство, такое место и, конечно, я понимала, что одна я с этим не справлюсь. И когда я с ним пообщалась, я поняла, что с этими ребятами я не пропаду, что они мне помогут. Ну и в общем-то так и было. Они со мной, ну вот с с самого начала, то есть самое сложное, наверное, было это найти место, потому что у меня были определенные представления о том, какой должен быть садик, что должно в нем быть, и поэтому мне нужна была определенная площадь, и мы, конечно, очень долго искали. Но, тем не менее, мы нашли, и судьба нас подтолкнула к тому месту, где мы сейчас находимся в жилом комплексе «Оазис». Потрясающее место, и я помню, как Иван прям говорил мне, вот, вот это то место здесь хорошо, надо открываться все-таки здесь. Я еще там другие какие-то места рассматривала, но в итоге все равно судьба вывела нас на оазис, чему я очень рада и довольна. Прекрасное место. И, соответственно, когда мы выбрали, подписали договор уже с бригадой, которая будет делать ремонт, и, ну, естественно, с арендодателями, да, все очень быстро закрутилось, что я даже не успевала вообще понять, что происходит. Весь процесс ремонта от начала до конца занял у нас три месяца. То есть мы планировали, конечно, быстрее. Я ну, не верила, вообще не представляла. Ну, для меня ремонт это что-то очень такое годовой, очень длительный процесс. Но здесь уже через три месяца мы начали работать. У нас уже были первые клиенты, первые договора мы заключали. Участие команды Ивана, во-первых, все ребята большие профессионалы. Они все хотят, чтобы твой бизнес работал. Они хотят, чтобы ты зарабатывал деньги. И они помогают в этом. От начала и до конца. И ребята, конечно, в этом плане им огромное спасибо. И когда у нас уже были просмотры, показы на этапе стройки, когда мы еще не закончили сам ремонт, но уже картина была видна, они сами проводили показы, они сами проводили просмотры. Они здесь были вместе со мной. ну мы, Я чувствовала, что я работаю в команде, что я не одна. Для меня это было очень важно. ну За это, конечно, огромное спасибо. Я очень рекомендую. Каждому, кто сомневается, кто может быть боится, не бояться, потому что это те люди, кто вас не бросит на полпути, кто не даст вам кипочку такую, да, вот бумажечку, там вот стопку такую бумагу, скажет, ну вот читайте и делайте.